Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня представляем вам заведующую отделение, аллерголога, Кононову, Светлану Эдуардовну. Светлана Эдуардовна, заведующая отделением, врач высшей категории, аллерголог. Стаж 30 лет. Окончила первый Ленинградский медицинский институт в 1985 году. Проходила первичную специализацию по аллергологии на кафедре госпитальной терапии Первой Луми, работала ординатором пульмонологического отделения больницы номер 31. Работает аллергологом с 1986 года, имеет почетную грамоту Комитета здравоохранения. Направление деятельности, кожные формы аллергии, легочные формы аллергии, в том числе бронхиальная астма, аллергический ринит, пыленос, атопический дерматит, крапивница, выявление аллергена методом кожных проб, определение специфических дек и методом иммунокап, лечение аллергии методиками осид. Подбор немедикаментозного лечения кожных и легочных форм аллергии, аллергического ренита, полиноза, подбор диеты при атопическом дерматите, базисной терапии при бронхиальной астме. Образование и опыт работы, 1985 год, Первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова, с 1985 по 1988 год, интернатура по аллергологии на базе пульмонологического отделения больницы номер 31. 1988 год по настоящее время врач-аллерголог в КДЦ Приморского района, 2002 год врач-аллерголог клиники Аллергомет. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомет.ру, клиника Аллергомет ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.